Немецкие фортификационные укрепления Которые на самом деле Ни хрена не помогали Потому что Наполеон Кёнигсберг Взял в 1807 году Вот так вот И к чему кучу денег Вкладывали в эти все военные сооружения Непонятно Старые паребрики, Но вот за это я мог поплатиться штрафом Потому что я ну, Памятник, который охраняется государством Вот этот вот памятник Охраняется государством и вот амбразуры, короче, я фиг знаю, а почему там такое здоровое окно в начале бастиона, я не понимаю. Ну, в общем, это один из больших бастионов литовского вала. Все там в паутине, короче, жесть полная. А? Вот, смотрите, можно вытащить этот камень и домой забрать. Вот, и он будет дома лежать. Можно на нем написать что-нибудь. В последнее время построили в Ленинграде храм Александра Невского. Это начало улиц как раз-таки Александра Невского. И вот буквально через Литовский ров находится Литовский вал. Начало Литовского вала. Не знаю, где его начали строить на самом деле, но вот это Литовский вал 5. А кладочка, как вы видите, да, такая у нас старинная. Ну вот смотрите, даже... Я не знаю, что это. Это либо кирпич уже, это самое получается, сыпется, либо... А, нет, это краска. Краска. Он был когда-то покрашен, но вот под краской виден, да, вот этот оригинал кирпич. Ну что, двинули дальше открывать историю. Вот там старинный шлюз, который еще строили немцы. У каждого бастиона, ну почти у каждого бастиона имеются информационные доски. И вот это, рядом с бастионом Гроймана, в общем, построен он в 1851 году на Литовском валу. Начало Литовского вала вперед здесь, у площади, площади, Михаил, у площади Василевского, рядом с музеем Янтаря. И вот идет до бастиона Грольмана, 600 метров. Все очень четко обозначено 16-19 век состоит на учете сегодня И охраняется государством Памятник архитектуры вот. вот так в России выглядят памятники архитектуры Вот так вот Часть стены снесли Напротив имеется такой же вот... Видимо поднимали ворота Стены, конечно, вообще гигантские, но, на, вот, допустим, если сравнивать с кронштадтским фортом «Александр», чумным, который чумной форт, там стены, мне кажется, еще толще. В общем, когда-то вот умели строить такие фортификационные укрепления и вкладывали в них кучу-кучу денег. В общем, военные всегда... Требует много-много затрат. А в итоге со временем это все приходит в какой-то упадок. И в принципе деньги выброшены на ветер. Ворот, скорее всего, уже осовременен. Давайте заглянем, кстати, что там у нас. Мне тоже так будет. Через дисплей лучше видно. Ну вот, в общем. Что-то мне кажется, там даже вполне адекватное состояние зданий. Да-да-да. И даже травка есть. Вот так вот за этими ужасными воротами. Достаточно все хорошо. А еще есть, можно вызвать кого-то. Если вам стало вдруг спеша, можно кого-то вызвать. Смотрите, в этой кладке кирпичной имеется для чего-то вот этот камень. Здесь железяка была, также выполняющая какую-то роль. Все вообще как-то все продумано по-немецки. А Грольмана Литовский вал доходит до... Это у нас девяточка, это девяточка Дагхаймские ворота. В общем, потом укрепления шли еще дальше, дальше, дальше. А самое интересное, это то, что Верхний пруд связан с приголью Вот этим каналом вдоль Литовского вала. Обнаружено какое-то сооружение непонятно. Скорее всего, это, была... это был гараж для карет Кайзера. Кёнигсбергского, того самого, который сказал строить этот Литовский вал. Вот, кстати, 1873 год, чтобы все знали. А какие остались петли? Вообще тут пауки всякие, паутины, в общем, ну и сами петли 1873 года. Предположительно, сегодня гараж находится в очень плачевном состоянии. Здесь жгут костры, гадят и все, что можно только представить в таком заброшенном пространстве. Мне нравится вот эта травка, которая сверху окаймляет эту крышу, крышу этого гаража, как я его назвал. Ну, в общем, вот такие здесь в лесу попадаются на литовском валу сооружения классные. Все культурное наследие, которое нам досталось от Восточной Пруссии, уже вот граффити, мандалы всякие покрыли и, в общем-то, это не есть хорошо, потому что это же все-таки история. Но, видимо, не охраняется это должным образом государством. Небольшие такие маленькие джунгли. Лесок хоббитов. Вот. И очень такую интересную атмосферу этот лесок создает, если идти от одного гаража, как я его назвал, к другому гаражу. В общем, очень интересное место. Класс. Здесь везде вот такие штуки есть. Это вентиляция. Которая по-любому связывает под землей, по-любому есть какие-то ходы, о которых нам неизвестно. И как туда попасть, это надо, надо, надо идти прямо в администрацию к мэру Калининграда и говорить, дайте нам ключи, мы хотим вниз, подземный Калининград, увидеть, что под литовским валом. Но форма очень интересная, да, она идет как будто как какая-то такая мини-купальня или как емкость для сбора воды. Третий гараж, который попался, он на самом деле уже кем-то приспособлен под реальный гараж. И там, видимо, складируют всякий скарб и всякий хлам. ну Я так предполагаю, да, потому что ну, реально как замки, как на гараже. Ну Хотя тут уже паутина десятилетней давности. Возможно, даже там находятся какие-то сокровища с литовского вала у нас вот такой спуск имеется здесь также старинная брусчатка если не видно я поближе покажу вот она имеется И в общем оттуда можно загнать телегу ну или мотоцикл или прицеп и вот кто-то уже себе реально приспособил это все для гаражей в общем, реально Интересно, платят ли они аренду за это Это является ли их собственностью или нет Ну вот это все интересно Кто, кто мог там это все разместить И поставить такие ворота Блин, это вообще Классно, кто-то все-таки приватизировал Наверное в 90-е годы часть Фортификационных укреплений литовского вала Открытый в августе 1743 года С участием знатных особ И короля Пруссии Вильгельма четвертого, вот они, те самые знатные особы, тот самый, возможно, король Фридрих в окружении своей знати. Но ну, так вот, их, не знаю, восстановили или нет, ну, видно, видно, где новая кладочка и где были разрушения. Сегодня это вот так выглядит. Здесь располагается музей. В музей можно прийти и ознакомиться с более детальной информацией по поводу всего фортификационного укрепления. В самом конце литовского вала находится некий редуит. Для меня достаточно новое слово. Редуит бас бастиона Купфертайх. Но, ну, видимо, бастиона Купфертайх уже не осталось. Я так предполагаю. Смотрим здесь. Нет, нету, вот этот Редуит, а бастиона нету. А, в общем, он очень, как здесь написано, много раз подвергался раз, различным реконструкциям, перепланировкам. И на берегу, а, Да, ну да, он так и называется, Бастион Купфертайх, То есть, как получается, поблизости оттуда находился а, медиаплавильный завод. На самом деле, хочется сказать, что См Смоленску стоит... Подумать о том, как использовать свои крепостные стены и башни. Для того, чтобы они остались в сохранности и для того, чтобы они напоминали потомкам об, истории, об исторической ценности. Ну вот, в общем-то, вход в Редуит, в ресторан. Помните, да, начали на Литовском валу 5? Сейчас уже 49-55. И вот хотел показать бы вам старые немецкие дома, кёнигсбергские если так можно спрягать это слово, ну что сказать, в общем, как бы на самом деле они вот вот эти вот дома, они отличаются от э, э, тех домов, которые на германском материке, ну в общем, где находится сама Германия, и здесь, конечно, тоже своеобразно все самобытно э, то, как это все строилось, а здесь вообще вот все отреставрировано, да, то есть покрашено, очень так. В цивильном хорошем состоянии в принципе здесь вроде крыша тоже отреставрированная там он видно что обшита она снизу этим э сайдингом закхаймские ворота конечно королевские ворота в более приличном состоянии дальше идет немецкая застройка думаю дома были построены еще во времена кёнигсберга завершая прогулку по литовскому валу посмотрим последний раз на закхаймские ворота не с торца и можно наблюдать две башни, которые э, окамляют в принципе, эти ворота. И те дома, которые за воротами находятся, я немного рассказал. Но вот с, с, на крышах можно видеть э, э, дымоотводы. И на тот момент отопления в этих домах не было, и все топилось через печку. Ну, понятное дело, в советское время там уже какое-то отопление придумали, и кто-то котлы ставил, кто, может быть, там когда-то газ появился. А вот, ну вот остались эти дымоотводы, и когда-то, может быть, когда-то, когда-то давно, когда эти дома еще построили, и немецкие семьи только начали заселять их, а Санта-Клаусы на Рождество приносили через эти дымоотводы. Спускали подарки в чулки детям. В общем, вот такая история. А за захаймскими воротами у нас возвышаются два новых калининградских небоскреба. Пришли в угол оборонительных казан Кронпринц. Ну, здесь уже такие старые вентиляционные сооружения, покрытые паутинами. Хотите заглянуть туда даже? Во. В общем, вот так вот все решетки ну в общем короче я надеюсь это все не охраняется но тем не менее ужас оттуда сейчас летучие мыши вылетят а, -а, -а, -а, -а! а вот напротив как раз таки бастион бастион этого грольмана и калининград меня уже захватывает говорят что здесь был ресторан когда-то ну когда-то давно как вы видите да замок такой амбарный почти все опять же паутиной покрыто и ну двери были стилизованы под данный кирпич покрашенный вот, а сверху <смех> старая видеокамера и скорее всего какой-нибудь призрак призрак какого-нибудь солдата сейчас сидит и смотрит в монитор на меня, а я его снимаю и давайте ему скажем привет здесь-то с этими новыми окнами находится научный центр и в принципе вот этот забор вот этот крепкий вековой забор, он защищает научный центр от каких-либо посягательств Уважаемые, в общем, короче, очень много каких-то разногласий, на плакате было указано, что это оборонительные казармы, хрон Принц. здесь написано, что это крепость, крепость Фридриха Великого, И уже пора пить водичку, заговорился, в арте все пересохло. А, да, ну вот, здесь немного другое А здесь вообще написано, что Ну, с той стороны написано, что научный какой-то Технический центр, а с этой стороны На, на самом деле Казачий институт технологии и дизайна В общем, казаков здесь учат дизайну Прикольно В общем, начинается дождь Пора расщехлять зонтики и Прятаться где-то В убежище и кушать строганину Настоящую калининградскую строганину И закусывать балтийским угрем мы подошли ближе, чем на 60 сантиметров, но я надеюсь, ничего нам не свалится на голову, тем более на камеру, чтобы вы могли увидеть будущее видео.